Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, У меня срочная новость для тех, кто хочет В событии клановый вызов Забрать себе супер вафельку Вот эту Райтера Так вот, ребят, э, наконец-то, наконец-то Сбылась моя маленькая-маленькая мечта В разрезе этого ивента Мне было очень сложно набивать вот эти медальки Как видите, результативность не очень хорошая Ну и, честно говоря, медали эти Получить не так уж и просто, как мне кажется Среднестатистическому игроку И разработчики сжалились И дали нам возможность в течение пяти дней ну в моем случае 4 часа, э, простите, 4 дня 17 часов, получить аж 300 халявных слитков, и это очень, очень круто. Единственное, что для этого необходимо сделать, ребят, здесь в описании этого не написано, но по бегущей строке становится все понятно, победить в 45 боях в кланах клановом взводе. Короче говоря, со своими соклановцами. В целом, ребят, если разделить 45 побед да на 5 дней, я бы сказал, что шансы очень-очень велики. Поэтому, ребятки, не пропустите этого момента. Если вы мое видео смотрите раньше, чем заходите в игру, не пропустите возможность получить дополнительных 300 слитков и существенно, существенно, ребят, увеличить вероятность получить эту машину на халяву или практически на халяву, доплатив совсем чуть-чуть-чуть голды. Я очень сильно хочу эту пт получить, и конкретно вот эта Новость меня обрадовала, ну прям Совсем-совсем, ну что, ребят, в бой Всем удачи, всем получить Супер Вафлю, кто ее хочет Сделать 45 побед, но, ребят, если вы За свежие новости, за честные обзоры Подписывайтесь на мой канал, я всегда буду вам рад И отблагодарю вас исключительно честными Видео о том, как играются танки В среднестатистических руках Без всяких прикрас, и от чего же Именно стоят товары в магазине И стоит ли их покупать, на данный момент У меня все, всех благ, всего хорошего мира, но ну и обязательно, как всегда, спокойствия.